Меня зовут Ермаков Алексей, я живу в Словении, город Целья. Я поучаствовал в программе трансформации жизни «Настя Ясной Ясная жизнь». Мой запрос был увеличение дохода в бизнесе. Дело в том, что уже некоторое количество лет у меня была некоторая планка по деньгам, выше которой я заработать просто не мог. Это был такой своеобразный стеклянный потолок. Я очень рад, что я попал в программу, что Настя лично со мной работала. После проработок, и после участия в этой программе я понял, что нужно поменять в бизнесе. Я просто поднял цены в два раза, запустил дерзкую рекламу. И вот прошел месяц, а я заработал в три раза больше, чем эта самая планка, которая раньше у меня была. Я очень доволен программой трансформации жизни» Насти Ясной. Я хочу порекомендовать ее вам и хочу сказать, что Настя замечательный специалист, хороший человек. Она тот, кто вам нужен. Она сможет вам помочь раскрутить ваш бизнес.